Очень вкусный десерт из инжира Готовится очень быстро Смотрите это видео до конца Хорошее вино Газык не поворачивается И поставьте лайк этому видосику Привет, друзья Привет, мои дорогие подписчики Сейчас я приготовлю очень вкусный и очень быстрый десерт Это инжир с красным вином Готовится моментально Вкусный Его можно кушать даже деткам Все делается очень просто Сушеный или вяленый инжир. Обычно у инжирчика остаются вот такие хвостики, на которых он растет. Они жесткие, их нужно обязательно обрезать. Вот так. Хвостики я все сейчас обрежу. Вот сколько жестких и несъедобных хвостиков остается. Инжир я слегка промою от песочка. Кастрюлька с толстым дном. Сухое. Хорошее красное сухое вино. Кстати, бы, если вы не знаете, как быстро и легко сделать вкусное сухое вино, ссылочка вот здесь вверху. Заливаем. И небольшой пучок свежего тимьянчика. Вот столько будет достаточно. Инжир с вином и тимьяном я варю на самом медленном огне при закрытой крышке один час. Вот это аромат! Прошел часик, я сюда выдавливаю еще долечку лимона. Финики я достал из соуса и теперь его процеживаю. Соус я слегка увариваю. Вот такая густота соуса должна получиться. Пока он горячий, он еще жидненький. Когда соус остынет, он будет намного гуще. Каждую ягодку я поливаю сиропом. очень легкий и быстрый десерт инжир в красном вине к такому десертику отлично подойдет легкое и гристое вино например брюд класс а ну ка попробуем инжир с карамельным соусом вернез инжир с карамелизином белый инжир с карамелизированным красным вином пахнет смесь молодого тимьяна инжира или на